Привет, дорогие друзья и по подписчики на канал меня собирают макро при сегодня я обозреваю обзор мода Миракулс. А, Миракулс мод, мой, наш мод с ютуберов и промех, ссылка на него будет в описании, ссылка на будет в описании. У этого мода вышло обновление, добавилось целые три талисмана. Обновились, во-первых, вот эти вот талисманы обновились. Начнем с талисмана Сваки. Uh, теперь при тогда, когда мы призываем талисман, у нас открывается такое меню. Тут написано Сабрина, Алекс или Феникс. Допустим, мы выбираем Сабрину. И нам выдается талисман. Ну, талисман, Сабрина. Барк, барк, мы с вами вот такого шрафа вот называется. Силу не изменили. Uh, мы можем телепортироваться к рандомному плеерс. Я и телепортировался к комиксу. Случайно. Там, вот как работает сила. Пока ее еще не подвиксили, но, скорее всего, может быть, когда-нибудь в ближайшее время пофиксить. А, также можно сделать с Алекс. В целом стать Кингерл. Также, ну, и также, собственно говоря, с Фексом. Все. А, мы вот так остановимся. И в целом все в порядке. Переходим к другому талисману. К Талисман тигра. Мой любимый талисман. Кто знает, кто, кто шарит за меня, то, что мой любимый талисман, талисман тигрица. Роар, поло... И как бы природе я бы не мог позволить, что талисман тигра был бы, бы каким-то плохим. Роар, полоски. Мы становимся такими тигрицей. И так. Открылась. Вот, вот, открывается, не изменили менюшку. И теперь при выборе столкновение 6 он стал более сильным, как я понял. То есть, ну да, сильноватым стал. Вот. Он стал сильным. А, короче, там у меня из Краснодара. Итак, ребят, подписывайтесь на канал Фрумикс. Чать на канал Фрумикс лайки. И Олегу лайки. Да, Олегу в первую очередь. Так, я показал тигра, тигра и собаку пока -а что. Петух, петуху, только особо ничего не изменили, только изменили имени. Как и все. Силы. Вроде пока, ну, силы вроде, а, они изменили. Растаюсь. Талисман. Козын. Козла, козы. Ну, при, при выборе мы тоже изменили вот эту вот смысл. Uh, С который добавили недавно. Зачем сколько, потому что. Мне интересно. Ну так, будет работать. Так, будет работать. Не работает. Прикольно. Приставимся кенгеру, это уже все виды. Так, я сейчас как-то хотел не Так. Тресман кролика я знаю то что кости не показал в своем обзоре ты есть то что ты не показал в своем обзоре а нет нет ты это убрал ты убрал это то что ты лисман, когда выкидываешь ты ну вот такой вот кролик у него такие он очень красивый и вы очень просто у меня со вторым слоем выглядишь очень много, вот эти ушки А почему у меня так не работает? А, нет, не убрал. Короче, когда выкидываешься. Талисман... Во второй слот, посмотри. Положи талисман во второй слот. Пожалуйста, и сразу Вот. Короче, да. просто. Кажется, у меня... Выкинь. Да, все заработало. Вот это ты не показал, кстати, свою мониторию. Ну, не ладно, у тебя посмотрят. Став по часовой. Такой кролик. Силы пока еще не добавили, но силы не забавить позже. Так, следующий талисман это у нас Леди пучок Так, вот к вами Дети, давай. Вот такая вот ЛБшка. Отзнаю. Так. йо йо ай яй Ай-я-я-я-я бан лишь смотрите это дает палки костюм красивый при нажатии у нас выпадает супер шанс и меняется костюм Всем прекрасные. Вот как такой царец. Идет очень красный месяц цвета волос. И для трансформации супер шансов есть несколько. Сейчас этот типа, просто талисман ид ⁇ Ну, и у меня не пропали. Ну, кайф. Давай. Здесь еще можно. Есть другие супер шансы. Вот такие вот подобие таких супершенсов. Так. И, короче, все прекрасно, все части, буду молодежнее. А, в целом у нас дали вы Посмотрите, когда будете смотреть в И последний тест, 13 брагадай. У меня уже с вами кстати, на секундочку. У нас активируется предмет. И с вами шестом мы можем использовать. Потакли. А, так. Итак, всем привет, ребят. С вами я, Фрумикс. Okay. Если что, если что, на, данный, на данной картине вы видите плага. Плаг, Плаг. не является плага. Плаг Не скопирован. Плаг не скопирован, не ворованным. А это не... мы делали сами. Не мы. И кто говорит, а... то, что... Я. Один. И кто говорит то, что он скопирован, тем. Тех мы осуждаем и наказываем. Вами да. просто, ну, так, слегка похож. Ну просто, да, две, разные, две разные модели. Да. Я сейчас как-то трансформировал. Я сейчас как-то трансформировал, не золото. Колва. У меня тоже подлагало. Ну ничего. Ну, не все, бывает, правда? Да, с не бывает. Полхозник. И, кстати заметили на этот такой прекрасный бьон вот он просто идеален такой, да. Да. это новый биом в э, ну, моде новый биом. вот такой вот красивенький, такой очень прекрасный биом. А из -биом? Вот так вот. изменена текстура у этих предметов я не помню как они называются но неважно из, ну, вот из них делается кольца как я не как я тоже не помню у меня осталось. И замаскироваемся по новый биом. Вот. Это черный биом, такой красивенький, такой сазенький. Тут есть черные невидимые паучки. Еще вроде ведьмы, но они не так велики, увидится. И коты. Котов тут очень много, очень красивый черный биом. Чтобы отправиться, если вы не можете найти этот биом, вам понадобится новая команда логотипа биома. Ипестинера. Вот, э, вот такие вот команды, и тут есть три биома. Отправляемся в розовый биом. Постой. В розовый биоме теперь начали спавниться, насколько я понимаю, деревню. деревню. Вот, вот, ну вот такие деревни очень красивые, как бы. Вроде я все показал, что добавлю. Есть еще э, вот такая штука. Я так и не понял вроде это добавится, когда-то там супер шанс. Вот. Вот эта штука, которую приложить пока не э, И в целом все больше. Ничего, ставь лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.